Ферри Медаус Рот в Пакистане. Эта дорога начинается на пакистанской Нангапарбате, девятой по высоте гори в мире. Она является чудесным местом для фотографов и туристов, которые любят живописный вид природы. Самая опасная часть дороги представляет собой узкий, шестимильный подъем по грунтовой и неровной дороге. Нет никаких ограждений, защитивших транспортное средство от падения с обрыва в ущелье. Так что проезд по этой дороге, безусловно, не для слабонервных. Если вы все-таки планируете восхождение по ней, то двигайтесь медленно на машине, не больше джипа, поскольку дорога недостаточно большая. Проезд Зоджи в Индии Эта опасная дорога находится в Индии и по праву считается одним из важнейших горных перевалов в стране, так как она обеспечивает жизненно важный путь к отдаленным и горным местностям. Эта дорога соединяет район Лех в западной части Гималаев и Среднагару на Индийском национальном шоссе. Дорога на этом перевале узкая и опасная. Погода также может повлиять на то, насколько опасна дорога может быть из-за сильных снегопадов и ветра. Кроме того, свыше 60 оползней было зарегистрировано на этом перевале. Расстояние этого перевала около 5,6 миль и находится он на высоте 11 пять футов. Это, без сомнения, самый высокий перевал в Индии. И это одна из главных причин, почему перевал Зоджи считается одним из самых рискованных среди гималайских гор. Проезд Стальвео в Италии. Эта опасная дорога находится в итальянских Альпах. Дорога имеет зигзагообразную форму с 48 резкими поворотами. Эта дорога примерно 9000 футов в высоту, что делает ее вторым самым высоким проездом в Альпах. Проезд Стальвео строился с 1820 до 1825 года. Он минует перевал трех языков, названный так потому, что в этом месте встречаются немецкий, итальянский и румынский языки. Шоссе Сычуан-Тибет в Китай. Это одна из самых опасных дорог мира между Ченгду и Тибетом и составляет около полутора тысяч миль. Это больше, чем расстояние от Сиэтла до Сан-Диего. Это шоссе начало строиться в апреле 1950 года и было открыто для публики 25 декабря 1954 года. Из-за протяженности и разной возвышенности над уровнем моря вы будете наслаждаться красивыми, меняющимися пейзажами с теплой весны до холодной и снежной зимы. Несмотря на захватывающие виды, много смертей вызвано в результате ДТП из-за горных лавин и оползней. Это шоссе проходит через 14 высоких гор и десятки известных рек. Лестница троллей в Норвегии. В переводе на английский название дороги звучит как тропинка троллей, и эта горная дорога находится в городе Раума, Норвегия. Эта дорога имеет резкие повороты, крутые склоны и узкие полосы. Она настолько опасна, что правительство запрещает транспортным средствам свыше 39 футов в длину передвигаться по ней. Тем не менее, это популярная дорога во время напряженного туристического сезона. Примерно 2500 машин ежедневно проходят по ней в этот период. Однако эта дорога закрыта зимой и весной из-за сильного снегопада. Эта горная дорога строилась 8 лет и была открыта в 1936 году королем Хааконом XVII. Сибирская дорога до Якутска в России. Эта опасная дорога является особенно устрашающей в зимние месяцы, которых в Сибири и Якутске около 10. Зимние условия делают дорогу крайне опасной, снег, лед и плохая видимость. Но это и единственный проезд в город Якутск. В Якутске самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная за пределами Антарктиды, и в январе средняя температура составляет минус 43 градуса. Так холодно, что дорога иногда замерзает, так что если вы хотите попасть в Якутск, у вас есть только около двух месяцев в году, чтобы сделать это. Торока Джордж Роуд в Тайване. Торока означает «величественный и великолепный на языке племени Труку». Это горная узкая дорога с множеством неожиданных поворотов. Дорога начинается в районе Донгше в городе Тайджун и соединяется с шоссе Суаухуальен на восточном побережье страны вдоль Тихого океана. Дорога перекрывается во время землетрясений и тайфунов, потому что почти невозможно проехать по дороге при таких условиях. Шоссе Халсема на Филиппинах. Это шоссе является самым высоким на Филиппинах. Шоссе Халсема протяженностью 150 миль соединяет Багио и Бангет с провинциями Северного Лузона. Оползни, сели и камнепады нередки вдоль этой дороги. Водители автобусов передвигаются на высокой скорости по узким дорогам, что делает его очень опасным для небольших транспортных средств. Большинство дорог грунтовые с многочисленными обрывами. Некоторые из них более чем 1000 футов. Отсутствие ограждений, чтобы защитить водителей на такой высоте, это одна из самых больших причин, почему она считается одной из самых опасных дорог в мире. Во время сезона дождей почти невозможно проехать по этой дороге, потому что учащаются оползни. Дорога Тоннель Галиян в Китае. Эта дорога находится в горах Тайхен в провинции Хунань. Небольшая деревня Галиян расположена на вершине горы, вдали от современной цивилизации. В прошлом единственным способом добраться до этой деревни были пешие прогулки по долине, окруженные крутыми утесами. Однако китайское правительство приняло решение инвестировать средства в создание дороги в этом районе. Эта горная дорога начала строиться местными жителями в 1972 году, на что потребовалось 5 лет. 1 мая 1977 года туннель был открыт для движения. Этот туннель длиной почти в милю, 16 футов в высоту и 13 футов в ширину. Он стал популярным туристическим объектом в Китае, поскольку у него есть много окон с видом на долину. Однако Галиянский туннель особенно опасен для езды в дождливые сезоны. Норд-Юнгас-Роуд в Боливии. Также известная как Дорога смерти. Норт юнгас роуд расположена в районе Юнгас в Боливии. Она составляет около 40 километров и простирается от Ла Паза до Карико. По данным Межамериканского банка развития, это самая опасная дорога в мире. По их данным, от 200 до 300 человек погибли на этой дороге. Эта дорога является одной из немногих, которые соединяют Северную Боливию и тропические леса Амазонии. Дорога представляет собой одну полосу шириной в 10 футов, без каких-либо ограждений. Встречаются резкие спуски, которые становятся еще опаснее в отсутствии ограждений, остановивших бы вас во время падения. Погода тоже способствует тому, чтобы сделать вождение опасным. Туман и пыль снижают видимость. В 2006 году на дороге были построены мосты, дренажи и дополнительные полосы с целью обезопасить водителей во время вождения. Служащему таможни, где производился контроль отправляемых за границу товаров, показались подозрительными пластмассовые кегельные шары одной из фирм. Они весили столько же, сколько деревянные того же размера. Шары не были массивными, но стенки были повсюду одинаково тверды. Служащий подумал, что внутри каждого шара имеется полость, где можно спрятать контрабандные товары. И действительно, при помощи очень простого опыта, без применения особой аппаратуры, таможенник установил, что в одном из 12 шаров спрятана контрабанда. Когда шар вскрыли, там оказалось бриллиантовое украшение. Как удалось обнаружить этот шар?